друзья всех на канале по покеру сегодня я решил разыграть свой очередной билет, который мы получили при открывании сундуков давайте сейчас откроем программу Покер Старс и здесь вот у нас есть билет на гипертурнир Старт Ревардс давайте попробуем здесь достаточно быстро будет проходить регистрация и вот у нас открылся Стол. давайте смотреть что у нас здесь получится получится ли скажем так выиграть значит у нас лобби структура по три минуты будет идти э, рост блайндов то есть блайн -блайнд. на момент у нас сейчас 10-20 фишек раньше я думал что это давайте есть Возможность сыграть у нас пока что. 6-8, никуда мы не попали. Просто будем бегать. Но ну, есть восьмерка у нас, но ну, не факт, что мы выиграем. Ну здесь у нас две пары, есть вероятность, что можем забрать банк. Да, так у нас и получилось, что мы... Так... от себя в наушниках. То есть не себя, а звук покерного стола. Так что у нас здесь. Ладно. Тогда вот так сделаем три король. будем выбрасывать. Наушники оставил чистить за микрофона, чтобы было слышно вам, что происходит, комментарии мои. 6-9. Ну здесь я буду выбрасывать. Так, а значит у нас ä, призовое место билет, Один билет разыгрывается. Один билет. Ну, один билет на турнир так главное. А вот один билет на турнир, где уже, в принципе, вот так вот можно бесплатно дойти, где уже будет за первое место тоже так, семь король. Одномасляная буду колировать. Здесь уже у нас несколько участников выбыло. Так здесь оп, вот, наверное, сделаю. То есть таким образом можно выйти, где уже будут три э, места. Тоже первое место билет на следующий турнир. А за второе место уже будет... За второе место уже 1000 долларов будет. И за третье место 500 долларов. То есть буквально турниры. Призовой фонд 40 тысяч долларов уже. Если мы выиграем билет на следующий турнир, то есть вот такие у нас призовые будут. Пока что мы играем. Так, я думаю, Здесь нам нужна девятка или, или дама. Девять дам нам надо. Да, не получилось у нас выиграть. Десять дамы попробую зайти открыть посмотреть флоп здесь у нас хорошие шансы здесь две трефы у нас десятка старшая но здесь будем во банк идти ну и здесь надеюсь на удачу что мы заберем этот банк Сейчас посмотрим как это будет нам 10 дама 300 надо да и мы выиграли нам повезло. А, Туз 5 Я буду подъем делать. Здесь есть пятерка. Есть там нет ничего. Отлично, мы забрали. Ну, 10 король. Так, бленды у нас 25.50. 10 король дедоколировать. Будет 10 король, нам надо. Да, хорошие шансы были. Так... Три доехал через шестерку пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Буду чекать. Да, блеф не прошел у нас. Сбрасывать. здесь у нас игрок отсутствует поэтому я думаю рейс будет если достаточно повод Кажется, в принципе, у нас хорошие шансы на выигрыш. Мы попадаем на вопрос. Так, один игрок у нас уже убывает. Две восьмерки решил запушить. Вот осталось, в принципе, три игрока. Но можно сказать, что по фишкам с расчетом что это гипертурба да выберу все это у нас да мы забрали Это решение так что буду сбрасывать так. хотел посмотреть повтор когда подрастает у нас у нас самый короткий стек там сейчас остается играть москотек на удачу да тут у нас 370 Пять десять семь. Подброшу. здесь, наверное, буду запушивать. 6 шесть самая. 7 -0. 7 -0. Да, отлично, прорвались. Теперь, в принципе, немножко так будем спокойно играть. У нас вообще одинаковое по количеству фишек, но уже у нас есть шанс подышать, как говорится, это уже не 300, не 200 фишек. Наша задача выиграть этот турнир. попали мы как 10-7 на надо да. опять повезло ему не получилось у нас десятка одна пришла но попали мы под вольтов 10 дама тут я буду кива банк 10 дам нам нужно. 10 дам. Нет, увы, проигрываем этот турнир, конечно. Третье место занимаем. Так, ну что, спасибо всем за внимание. Хорошая игра была. Ну, не получилось у нас выиграть этот турнир.